Этот урок будет посвящен биржевым графикам. Это также важнейший инструмент. Торгуем мы через стакан в основном. Но график это индикатор рынка. На нем мы смотрим все. Мы занимаемся спекуляцией, скальпингом. Поэтому здесь график и технический анализ имеют приоритет. Кто не представляет, что такое технический анализ вообще, есть также ссылка в рекомендованной литературе на бесплатный курс «Секреты технического анализа». Рекомендую вам его посмотреть, если вы с ним не знакомы. Это вам поможет торговле существенно. Сейчас мы рассмотрим типы графиков, как анализировать. Но технический анализ мы, к сожалению, не сможем. Это отдельная многочасовая история. И вот здесь мы не успеем в этом курсе охватить. Ну, поговорим про торговлю с графика и торговлю по биржовому стакану. Я рекомендую торговать только по биржовому стакану. Торговля с графика с моей точки зрения не очень эффективна и не совсем удобна для скальпинга настроим сделки, стопы заявки на графике и рассмотрим индикаторы, в частности, индикатор объем, который ну, обязан иметь скальпер, наверное, в большинстве стратегиях на своем графике, чтобы им пользоваться. Ну и посмотрим пример, например, некоторых сделок. Если нам удастся сделать сделки, будет хорошая ситуация, посмотрим и сделаем парочку сделок. Какие бывают типы графика? Ну, обычно я пользуюсь свечным графиком, но давайте редактировать. И посмотрим прайс. Выделим. Посмотрим, какие э, может быть здесь графики. Вот здесь вот есть на вкладке свечи. Есть линии. Линии это вот, видите, здесь подсказку. Просто линии, когда отображаются э, цены закрытия. Так получается. Если мы применим, это получится вот э, просто линии. Дополнительно, что здесь можно еще. Уровни, свойства. То есть это по цене закрытия будет. Линии с подсветкой еще могут быть. Но это уже такие экзотические настройки. Я не видел, чтобы кто-нибудь этим всем пользовался. Значит, выделяем опять прайс. смотрим, что-то у нас здесь. Так, линии с подсветкой, линии с градиентом. Давайте посмотрим, что это такое. Вот такого типа линии. Я никогда этим не пользовался. Может быть, гистограмма. Гистограмма, как правило, отображается не графики, гистограммы отображается некоторые индикаторы типа MACD. Это могут быть бары. Вот бары используют достаточно часто. Ну, за что любят бары? Он достаточно более компактный. И когда не нужно, хочется поменьше иметь информации, ну, не знаю, используют бары. Когда очень сильно его стянуть, барный график похож на свечной. Когда сильно его сжать. Мне больше, честно говоря, нравятся свечные графики. Потому что свечные графики дают, ну, может быть, еще точки. Точками обозначаются некоторые индикаторы. Индикаторы. Например, индикатор проболиксар в виде точек выводится и пунктир, и свечи. Ну, самое основное, свечи и бары в основном и применяется. Ну, мне, вот видите, бары и свечи, они одинаковые, когда они сильно сжаты. А тут информация просто видна, куда движется свеча. Видно, что белая свеча идет вверх, черная, это значит движение на этой свече было вниз. Более информативно с моей точки зрения, чем бары, которые но все-таки меньше используется. Мне кажется, свечной график – самый популярный в текущий момент. Есть еще всякие эзотические, типа там, каги и так далее, и тому подобное. Это не применяется для скальперов. Для вас потребуется вот либо свечной, либо барный график. И здесь очень понятно. То есть, в свечном графике видно тело свечи. Если черная, она падающая. Иногда делают зеленые и красные свечи. Если тело свечи белое, значит, свеча была растущая. Это удобно. Есть тени. Это вот между значением уровня закрытия-открытия. Значит, тело обозначает цену открытия-закрытия. А тени обозначают это high low свечи. То есть, вот тонкие линии это high low обозначают. А и цена вот черная открылась выше, закрылась ниже. Все. Вот основное, что здесь есть. Но мы больше будем использовать свечи. Индикаторы. Индикаторы наносятся правой клавишей мыши «Редактировать», «Добавить» и здесь список индикаторов, которые доступны в терминале Quick. В Meta3D5 больше, по-моему, индикаторов, но некоторые индикаторы там не очень удачные. Можно скачать дополнительные индикаторы, где-то бесплатные найти. Но, с моей точки зрения, все, что есть в QUIT, более чем достаточно, чтобы поторговать. Ну, давайте выведем скользящую среднюю, Moving Average. Мы уже ее использовали. Возьмем параметр, ну не 9, а там, например, 30 экспоненциальный по ценам закрытия, свойства мы сделаем потолще и применим ее на график. Растущая скользящая средняя говорит о том, что идет восходящий тренд. Часто пользуются скользящей средней даже те, кто не занимается скальперской торговлей, просто смотрят, как себя ведет рынок, как он, в какой он фазе. Видно, что если цены все время выше скользящей средней, то мы в восходящем тренде. То есть, вот этот индикатор применяется используется. Если у вас не видны сделки, настройки на графике, то правой клавишей мыши редактировать, выделяете прайс и на вкладке дополнительно вот здесь над галочку проставить заявки, показывать стоп заявки и показывать сделки. То есть тогда у вас все будет видно и здесь можно настроить соответствующие цвета, которыми будет выводиться. Я люблю вот такие настройки. Это у меня лимитки, стоп заявки и покупка-продажа. Покупка зеленая, продажа красная. Ну вот обычно общепринято. Все, и у вас тогда все это будет видно на графике. Вот, собственно, наверное, самое основное. Какой еще индикатор? Индикатор объема. Если у вас его нет, то он правой клавишей мыши также редактировать. Здесь есть Volume. Добавить нажимаете, и здесь есть Volume. Вот его можно тогда вывести, если его нет. Ну, По-моему, по умолчанию вот этот график выводится. Формат, вид графика, все это можно настраивать. Но это уже такие тонкости, которые, собственно, к скальпингу отношения не имеют. Больше технические моменты, я думаю, вы это самостоятельно все разберетесь. Еще будет урок по настройке. А терминал Quick мы все это выведем, настроим. Вот график отдельно, просто мы еще рассмотрели. Потому что график имеет важную роль при торговле. Можно торговать с графика, но я рекомендую торговать с биржевого стакана.